Всем привет, мои дорогие голдики, и сегодня мы продолжаем оценивать песни и клипы, которые вы пишете в комментариях. Сегодня у нас на оценке песня от моей подписчицы. Песня называется, не скажу как, а подписчица зовут Санингол. Песня называется, не скажу, потому что я не это не выговорю, реально не выговорю. А это правильно сказать? Скажите мне. Нарек Хан Фит и в этом Макучан, Роланд, Гаспарян. Хаяк, господи, я не выгорю, поэтому дико извиняюсь. Прежде чем мы начнем, спонсор этого ролика. Эй, эй, Сейчас, секунду, а. Напиток Палпи. Просто божественный напиток, состоящий из натурального сока из а, кусочками гавы и маракуйи. И также это просто восхитительно. кокосового жили. О май гад. Даже фрукты млеют, когда видят Палпи. Не жалей денег, покупай целую пачку. Бери Палпи по промокоду наркоман и получишь 2 в подарок от фирмы Палпи. Гарантирую. Ну, все короче, это дерьмо отретание, от в принципе можно и бабки заработать. Ага, на ваш счет поступило 300 тысяч рублей. Хорошо, отлично, отлично. Хоть заработал. Ой, реклама. Ой. Я, по-моему, спалился. А! А прежде чем мы начнем оценку этой песни рубрика «Самые яркие и самые веселые комментарии». Ну что, ребят, начинаем с «Виновницы торжества». Снимите реакцию на песню той песни, пожалуйста. Я ей отвечаю хорошо, что просто ту очередь уже выстраивается нехилая при том, буквально через пару дней пишу, что готова к съемке своей песни. Тут она не отвечает мне и пишет дальше по другим видео. Снимите, пожалуйста, реакцию на песню в этом И опять повторяет Зачем? Я все читаю, я все вижу и хватает буквально одной заявки, чтобы я вашу песню внес в список. Очень приятно смотреть обзор от иностранца. Это моя любимая песня. Случайно наткнулась очень интересный обзор. И симпатичный молодой человек. М -м -м, спасибо большое. Еще от меня, может заказ? Конечно, может. Заказывайте. Лили Авнасян Хин Чипун. Как правильно называется? Не знаю. Хорошо, я вас, в принципе, услышал. Спасибо большое за лайк и подписку. Очень-очень приятно за теплые положительный комментарий. Откуда ты знаешь, что такое ценит калия? Ты сомнительный тип. Откуда, откуда? Цианид калия, о, мой Если серьезно, то я просто, у меня было 5 химий, и, соответственно, я знаю, что такое цианид калия. И только его знаю, к сожалению. Давай, в Women's Club, чита. Буду благодарен. И я тоже армянин. <laughs> а это без причем. Я оцениваю клипы и песни любых национальностей. Поэтому, окей. Okay. Она сказала Subway? Серьезно? Легкая, нативная реклама Subway, то мне показалась? Неплохой продакшн чем-то похож с продакшеном Arama MP3. Мне кажется, что в целом здесь реклама Адидаса, потому что ее не замазали. И, скорее всего, Adidas заслал денежки. Но это только возможно. И да, тут, видимо, что будет, скорее всего, скоро будет разборка, какого хрена ты пижон, пнот, грёбаный, дешманский мяч. В мою крутую тачку, это по-моему Феррари, то ли Порше Фу. Вообще, охренел что ли Вот это тоже шаблонный Когда девушка проходит, типа а, и, и так делать волосами, на Выкуси, поддонок ну это правда, реально Смешно и явно шаблонно Ахтелуха, низкая канцирог, не рекепенна, не лупа, не лупа, не лупа. Болорина, чуту, Капчуни, о боже, тут реклама за рекламой. То тачка Porsche, по-моему, то ли нет. Я не помню точно. А, также реклама Adidas, потому что, ну вы же понимаете, что когда показывается бренд в хорошем клипе, который собирает полтора-два ляма, то это, черт возьми, реклама, которая, в принципе, даже не замазалась. Также тут реклама какого-то гребаного пива. М -м -м, чувствую. Этот ролик чем-то похож на ролики Тимути, где штук 15 реклам, это просто волшебно. Ты смотришь, а, вот реклама, а вот здесь реклама чипсов, а вот здесь реклама, а, чего там было, по-моему, реклама презервативов. но это -то такое же, конечно, угу. а, еще пельмени было, я забыл. Что еще было? Помню, что тачки, по-моему, были рекламные, если не ошибаюсь. Напоминаю, что сейчас девушка, если вольется в партию вокальную, то она слегка всех разорвет. Слышно, что уже поставленный голос и, соответственно, мне чувствуется будет хороший вокал. Весь клип будет про футбол, как я в целом уже понял. Господи, ну почему девушка просто, извини за камеру, да, девушка, блин, да что ж такое, девушка просто вот так играет в камеру, вот так, эмоции там, вот так, пляшет, танцует, да. А мужчина просто дед, сидит вот так, точнее не сидит, а стоит просто вот так, машет рукой. Да, э, э, э вот это. что это? Это что за тефтельство, Я не понимаю. Рэперы они даже такие, ё, там мазоффак, ё, там такие активные, гиперактивные. А тут получается, что девушка такая гиперактивная, все в клипе танцует, там потанцует, музыка жгет, крышу рвет, папа -па -па пу пу, а тут стоит такой, да хоп и бах его там речь произвучала он просто повторил. да да чуть больше мозг потому что это его текст когда молчание играет музыка и поэту ну, его коллегу он просто чувак тебе нужно палпи, бери ср срочно заказывай я говно не советую поэтому бери заказывай пей палпи, возможно будет больше энергии в клипах <музык> Как и называется эта дудка, я забыл. По Моему музыкальный инструмент называется Дудук, если я не ошибаюсь. Даже чувак на этой дутке Играет активнее, эмоциональнее Чем рэпер Я... Как такое может быть? Эту даму не о крыть как Но... моей... Господи, Егор Крит тут вообще при чем? Большие эмоции, большие эмоции Давай а -а. А -а -а. Yeah. Это репер футбол На, футболисти кормен гол, гол, гол, Но, ребят, честно говоря, пока что эмоции у меня пока негативные, потому что снято как-то очень прямо бюджетно, да, даже без хорошего продакшена. Я думаю, в будет продакшн, как у Arama MP3, но ну, ни хрена его нету. Только в начале подвели название клип, клипа и название артистов. И все. Больше ничего. И снято бюджетно. Ну почему? Мэгмар тупес, ай кар, ай естес, тебо слиннела рачина, шумчента лиза, амефави, хайек, видишь, нар, я довек, я довек, я довек, я довек, я довек, я довек, Я же говорю, это реклама, это реклама пива, Белиджан Бир, реклама пива. Вы понимаете, что этот клип сделан ради просто бабок, чтобы деньги были, я такие клипы не люблю, Уйдите за камеру. Понимаете, это просто реклама пива, вы просто... Просто поймите, это клип сделан для того, чтобы просто пиво отрекламить. Я не люблю такую творчество, я понимаю, что да, нужно зарабатывать деньги, но для меня музыка это святое, а на котором, ну, конечно, можно зарабатывать бабки, но не так голимо, что ли. Смотрите, если я был бы певцом популярным, да, я бы никогда бы не интервьюовал рекламу в сам клип, потому что твоя песня, если ты сделаешь хорошо, качественно песню, она зайдет народу, то ты будешь выступать этой песней, с ним больше денег заработаешь, дружище. Зачем ты это делаешь? Я таких людей не люблю, когда зарабатывают именно на клипе. Я понимаю, ты и так соберешь деньги. Не переживай, все будет хорошо, все будет отлично. Я за это не люблю Black Star, потому что они во всех клипах пихают рекламу. Теряется, понимаете, вся изюминка творчества, когда ты пытаешься сделать хороший качественный продукт, а не просто в погоне за прибылью. Когда ты гонишься именно в погоне за прибылью, ты теряешь самое главное это само качество музыки. Чтобы он был интересный и качественно. А то ты вою не слышал. Поэтому к сожалению, из-за того, что это все была реклама, снята была очень бюджетно, быстро руку, песня танцевальная, но мне тоже не зашла. Я в шоке, конечно, ребят, но песня мне не понравилась. Вообще никак. Клип мне не понравился. Песня не понравилась. Ну, просто. Ты, конечно, прости меня, пожалуйста, Саня Girl. Но я высказываю свое субъективное мнение. Именно мое. Поэтому, честно скажу, не зашло мне. Просто не зашло. Я, честно расстроен. Когда делать клипы, чтобы тупо зарубить бабки. И так еще нативно. Поэтому покупайте эти. Поэтому покупайте Паппи. Ну что, ребята, если вы со мной согласны, пишите в комментариях, согласны со мной или не согласны, что реально, ну, такое себе. Реклама, реклама, но творчество должно оставаться творчеством. И также пишите свои впечатления по поводу этой песни. И также пишите комментарии, какие песни хотели, чтобы я оценил. Ребят, небольшая вставка, я понимаю, что вы посмотрели, уже оценили все. Я хочу следующую оценку клипа и песен сделать именно свою. Она тоже будет певица, она тоже будет из Армении, если не ошибаюсь. И зовут ее Кристина Си. А песня какая просто шикарная. Но какая песня, я вам не скажу. Это одна из ее лучших работ, которая меня тронула. Поэтому дико извиняюсь, если следующая песня будет не по заявкам, но ваши заявки я читаю и пишу в список. И не переживайте, я их оценю. Но Кристина Си, одна песня, мне очень понравилась. Она настолько божественная, красивая и мелодичная, что я просто офигел, что так именно умеет петь Кристина Си. Поэтому прошу, пожалуйста, поддержите меня в следующем ролике, а роль тоже поддержите, чтобы я понимал, что вам нравится мое творчество. И всем пока. А, да, я в принципе там вставлю нормально вс. Хм. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на этот грибаный факов колокольчик. Всем пока. Что я...